Здравия, друзья! На связи Мошкин Владимир. Сегодня опять рассказываю о криптовалютах и конкретно о криптовалюте Призм, криптовалюте третьего поколения, основателем которого является Алексей Муратов. И публикую все, все видео именно с той целью, чтобы показать, где в средствах массовой информации говорят о криптовалюте Призм. Раз они говорят в средствах массовой информации, то это законная криптовалюта, ну то есть она реально существующая, раз они говорят по радио, телевидению, пишут в газетах, э, в деловых еженедельниках, в экономике, в журналах всяких разных, э, на Форбсе и так далее. И вот одна еще их статей э, за 4 сентября 2017 года. Возглавить криптореволюцию в Минком связи сомневается. Возглавить криптореволюцию. Минкомсвязи сомневаются в будущем биткоина и хочет облагать криптовалюты НДФЛ. Ведомство готовит набор правил, по которым в России будут обращаться криптовалюты. В министерстве сомневаются, что все из них удастся легализовать. Но с тех, что попадут в правовое поле, вполне возможно придется платить обычный НДФЛ, а не НДС или налог на прибыль. Это означает, что в противостоянии, которое развернулось в последние годы вокруг регулирования криптовалют, появился новый участник – Минкомсвязи, присоединиться к ЦБ и Минфину. Неопределенное будущее. Позицию министерства выразил в понедельник его глава Николай Никифоров. Общаясь с журналистами в кулуарах саммита стран БРИКС в китайском СССЯМЕНЕ, он рассказал – Каким видит будущее криптовалют в России и будущее это пока представляется неопределенным. Тот же биткоин, этериум и все другие виды криптовалют – это по сути технология некоего криптографического преобразования и подтверждения того, что вот эта информация достоверна. В РФ есть свои алгоритмы. Мы с точки зрения российской юрисдикции не признаем зарубежные западные криптографические алгоритмы, заявил министр. Поэтому, когда все говорят, что мы что-то там легализуем непосредственно с биткоином, непосредственно в нашей юрисдикции, я скептически к этому отношусь, просто исходя из этого технологического требования. Я уверен, что в РФ вряд ли возможна полноценная юридическая легализация биткоина, исходя из этих технологических ограничений. С другой стороны, Никифоров сам признает, что не имеет готовых решений конкретики. Тотальный запрет криптовалют и всего, что с ним связано, министр тоже не поддерживает. Я говорю в том, что такая риторика, что давайте все запретим и все признаем незаконным, все признаем незаконным, она неправильна, потому что если мы это не сделаем, то сделают другие государства, в том числе наши близлежащие соседи, в том числе по экономическому блоку Еврозес. В условиях того, что у нас свобода движения капиталов, мы просто получим историю, когда огромные средства из нашей экономики хлынут в соседние экономические юрисдикции, отметил чиновник. В условиях такой неопределенности Минкомсвязи разрабатывает правила обращения криптовалют в России. Центральное место в них, по-видимому, будет уделено отечественным технологиям криптографии, с признанием которых в российской юрисдикции не возникнет проблем. Когда правила будут готовы, их представят на суд, правительство ЦБ и других финансовых органов, которые будут отвечать за кредитно-денежную составляющую в то время как Никифоров с подчиненными займутся техническими вопросами. Еще один вопрос, волнующий Никифорова, что делать с налогообложением криптовалют. По его мнению, уместно будет взимать с использующих их инвесторов и спекулянтов обычный НДФЛ. Считаю, здесь не, не должны применяться такие виды налогов, как НДС, налог на прибыль. Скорее речь должна идти о налоге на доходы физических лиц. Китай запрещает, ЕС прощает. В настоящее время разные страны решают эту проблему по-своему. В ЕС операции с криптовалютами освобождаются от налогообложения, соответствующее решение еще в 2015 году вынес Европейский суд. В США криптовалюта считается валютой или формой денег, однако в целях налогообложения приравнены к товарам. Это значит, что доход от их использования считается прибылью, от прироста капитала, а не от курсовой разницы. В конце июля комиссия по ценам, ценным бумагам и биржам SEC приравняла ICO, Initial Coin Offering, привлечение инвестиций, в том числе и в новые криптовалюты, уже имеющихся к традиционным IPO и обязала компании и стартапы регистрировать их по стандартным правилам. В Швейцарии, не входящие в ЕС, криптовалюты приравнены к обычным валютам. То же самое имеет место в Японии, там они считаются обычным платежным средством. В Сингапуре операции с криптовалютами облагаются налогами, так же, как и любые сделки с товарами и услугами. Китайские власти традиционно закрывают глаза на операции с криптовалютами, которые совершают граждане, но запрещают проводить их компаниям. В один день с рассуждениями Николая Никифорова Народный банк Китая окончательно запретил любые ICO на территории страны. При том, что Поднебесная крайне популярна у майнеров из-за своих энергетических мощностей. В России правовой статус криптовалют еще только предстоит определить. Ключевые финансовые ведомства подходят к вопросу по-разному. Центральный банк, хотя и предупреждал об опасности повсеместного распространения биткоинов, их аналогов, еще весной предложил считать их цифровым товаром, а значит облагать НДС при продаже, с этой позицией до поры до времени соглашался Минфин в лице своего замглавы Алексея Моисеева, также он был не прочь признать криптовалюты финансовым инструментом и распространить на них все правила рынка ценных бумаг, но уже к концу лета он радикально пересмотрел свои взгляды и заявил, что правильным будет считать криптовалюты финансовым активом или вовсе иным имуществом. Есть точка зрения, что такие криптовалюты, как биткоин, это финансовая пирамида. С этой точки зрения спорить тяжело. Инвестиции такие являются высокорискованными. Это и определяет наш подход к их регулированию, говорил Моисеев. Допустить к торговле криптовалютам не, он предлагает только квалифицированных инвесторов. По действующему законодательству в России любой доход от продажи имущества, как и от операций на валютном рынке, иностранная валюта приравнивается к имуществу, облагается налогом на прибыль для юридических лиц или же НДФЛ для физических. Если компания или ИП торгуют товаром, они должны дополнительно перечислять бюджет НДС, который, будучи косвенным налогом, ложится на, ложится на плечи покупателя. Таким образом, нынешний подход ЦБ предпред, предполагает взимание с операцией с криптовалютами НДС. Если будет реализована модель Минфина, бюджет ограничится поступлениями налога на прибыль и НДФЛ, ведь квалифицированным инвестором может быть как физическое, так и юридическое лицо. Сегодняшние заявления Никифоров говорят о том, что он, подобно властям Китая, планирует допустить к торговле криптовалютами только граждан, которые будут платить НДФЛ. Это уже не первый раз, когда Минкомсвязи берется за проекты, не имеющие прямого отношения к его основному роду деятельности. Прямо сейчас ведомство готовит план мероприятий по программе «Цифровая экономика». В свое время ее инициатором стал Владимир Путин. Предполагается, что ее годовой бюджет будет равняться 100 миллиардам рублей. Не исключено, что брать их будет из специального фонда, куда будут поступать доходы государства от радиочастотного спектра и универсальных услуг связи. Что будет представлять из себя программа, пока также не ясно. По словам Никифорова, первым делом она будет решать проблемы здравоохранения. Государственное управление внедряет технологии умного города. Не, не, проспать, не проспать революцию. Пока Никифоров сомневается в российских перспективах биткоина, Центральный банк вовсю работает над созданием национальной криптовалюты. Еще в июне зампред регулятора Ольга Скоробогатова обещала точно дойти до такого результата. Это будущее ⁇ вопрос конкретного времени, говорила она. В понедельник ее поддержали власти стран БРИКС. Об их интересе к созданию собственной криптовалюты, которая стала бы альтернативой биткоину, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Сейчас в России есть сразу несколько команд, которые так или иначе работают над легализацией криптовалют. И введением их в правовое поле. Такие команды есть и в ЦБ, и в Госдуме, и в Минфине. Да, действительно, позиция команды ЦБ сейчас более лояльна к криптовалютам. Но давайте дождемся окончательного закона, который уже скоро будет принят. Отметил в разговоре с профилем специалист по криптовалютам, основатель криптовалюты PRISM Алексей Муратов. Развитие криптовалют, по его словам, набирает обороты. Новые технологии позволяют имитировать их без прежних затрат на майнинг. Все сейчас, все сейчас носятся к, э, с биткоином, но никто толком не понимает, что и он, и его аналоги только на старте были заявлены как централизованные. По мере своего развития они централизуются. Власть над, этим, над этими криптовалютами аккумулируется в одних руках. Контроль над биткоином аккумулируется в руках крупных майнинговых пулов, в том числе на территории Китая. Именно они скоро смогут единолично принимать решение о внесении изменений в правила. Новые технологии способны как раз сохраняться, децентрали, сохраняться децентрализованность криптовалют. Крупные майнинговые центры будут уже не нужны, говорит Муратов. В «России нужно уловить эту тенденцию, возглавить ее». Эта революция сравнимая по своим масштабам с великой буржуазной революцией. Проспать ее нам ни в коем случае нельзя. Для тех, кто решил разобраться с криптовалютой призм, я каждому, кто ко мне напишет, обратиться на мою страницу Владимир Мошкин. Контакты будут еще и под видео, скайп, телефон, почта. Я вам подарю одну криптомонету, для того, чтобы вы могли попробовать систему без своих вложений. Также у меня на странице вся информация о криптовалюте Призм изложена, видеоролики, все инструкции пошаговые. То есть все подробно, все коротенько, емко. Пожалуйста, обращайтесь. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным.